Всем привет, друзья! Добро пожаловать в Американ Track Симулятор. В общем, я сейчас буду создавать себе новый профиль. Если что, я еще та также установлю модификации это на прицепы и на трафик. Пока что у нас будет только э, два мода. Там дальше уже будем дополнять. Так, э, название у нас как бы имя профиля стандартно. Компания, название компании, ну что же. Довезем быстро. И... А, так. Довезем. Довезем быстро. Так, Ну и, что? Не будем, собственно, долго искать новых. Вот. И я да, хочу выбрать, ну, допустим, давайте да, логотип компании М -м -м. Орел и Линки. Давайте Орла возьмем и, собственно, создадем, э, создадем <соценно> создадим новый профикс. Контроллер, рулевое колесо. Так, давайте автоматическая. Собственно, пока что вот так вот ставим. Передача. Вверх, передача. Далее решить. Как мы еще будем? настраивать потому что у меня абсолютно здесь не настроено будем настраивать все точно так же как был у нас по Евротрак симуляторе ну плюс-минус также будем настраивать слеза такая долгая, поэтому ничего страшного, собственно. Сейчас мы будем выбирать собственный город, с которого мы будем через все из нас. Мексика, Невада, да, Я и.. слас Лас-Вегаса может быть, Слушайте, а давайте начнем с Лас-Вегаса. Лас Хотите ли вы пройти обучение? Ну давайте пройдем. Давайте пройдем. Почему бы нет, собственно. текущее задание картонная трава с ласвегаса в Лас гениально. добро пожаловать в американ трак симулятор спасибо ну естественно естественно куда же мы могли еще собственно добраться The как не до американ трак симулятор естественно и так так так собственно наш стол. Вот давай, загружайся. Жду, не дождусь. Собственно. И настроечки там настроить-то надо обязательно. И просто интересно, у меня абсолютно точно та же настроено здесь автоматически или же нет. Так. Или же нет. Да, у меня абсолютно настроено та же как в... Ам... Как В евро симуляторе евротреке. Собственно. Давайте я немножечко... Надо отдалиться, чтобы я видел. Да. Вот так вот. Так Пару метров. Нам Это неинтересно, неинтересно, это мы все знаем, поэтому это мы все в принципе знаем. И опять, что все, мы это загнаем. Так что продолжить, закончить обучение. Да, собственно, вот так вот. И все. Поехали! Ну да. Я туда выезжаю абсолютно вообще. Давайте еще можем встать назад. И... Ещё. Теперь можем, собственно, выезжать. Так, за рекламу можем включить. И поехали. Довезем. Так скажем, опробуем вот этот аппаратик такой. Так, вроде так, там. Там Нормально. Можем даже выключить этот. Нам это не надо. Ну что ж, пока что Америка Трек Симулятор мне а, по душе, типа, нравится. Нормально. Сейчас мы вырежемся. Сколько у нас вообще изначально денег? Полторы тысячи долларов изначально. А в Америке, в Евротраке у нас было сколько? Две тысячи, да, по-моему, или? Или... Да, по-моему, две тысячи. Ну, там были евро, конечно, а не доллары, поэтому... Что-то таки меняет. А так... Игруха мне нравится. Нравится да, такая, то Да, она в принципе, типа... Ничем не отличается. Как дальше она куда-то... А, надо как-то Я даже не знаю... Но сюда будем заехать. вас, нам еще надо не зацепить ничего. Люблю не паркороваться. Не парковаться так. А чисто оставить. где попало. Задели все-таки за дерево. Ну тут и сложно не с такими габаритами. Ну что же, первый так скажем, изначальный груз довезли, 1 миля 9 минут внутри гал. Пока что не разбирают, что это, но я так понял, что это литры и километры. Если судить по евротраксимулятору, а если по америка траксимулятору, то это, естественно, мили и, честно, не, не знаю, как но. литры. Ладно, в принципе чё, Нет, игрушка реально прикольная, мне нравится. Что я могу сказать, мне просто нравится, интересно довольно, типа, в принципе, плюс-минус, ничем не отличается. Ну, это мы пропустим, мы это все в принципе, знаем. Текущий результат. 1 видео проехали, уровень 0, 17 спинца. ранг на ничего? ну, естественно. Кенвард V900. Не, Кенвард вообще просто не делаем. Тогда возьмем заказ, заказ агентств. Что-нибудь недалеко, за... недалеко. Давайте вот. Чисто на. Вот, я хочу на нем проехать. За... Ну, типа 377 долларов заплатит, ну ничего. Мы просто сейчас попробуем, Это так сказать. Подготовительная серия Можно вот так вот даже высказаться И дальше мы будем брать какие-то Супер-мега Какие-то длинные поездки Потому что это первая серия Так что вот, вот так вот Пока что получается Нет, ничего Прикольно, то есть я все настроил Как в Евротрек-симуляторе Даже, наверное, руль я настроил более Плавнее, что ли Чем в, в Евротреке а так у меня все настроено как для ворот Кроме за исключение руля. Как, надо вообще посмотреть? Ряг тройной и... А, нам туда надо. Так. Я, я, я, я, честно, я сказать, я, я не знаю, как мы сейчас, мы сейчас отсюда его выезжать. На стройной прицеп. Можно еще немножечко сдать назад. Это нельзя. Офигеть. Вот это габариты. Вот это я понимаю. Габариты не тоже в евротрак Хотя там, в принципе, тоже есть некоторые грузовики с габаритами. Не, ну только... Нормально. Никому не мешаемся Не, ну просто вы посмотрите на прицеп сзади меня Это, это тупо три контейнера Большие гигантские контейнеры Это, не знаю, автопоезд какой-то получается Так, ну можно ехать, все, Let's go Чувствуется, прям чувствуется, как ему тяжело. 55 фунтов, это... Сколько в килограммах? Ой, в тоннах это... 20... Ну, плюс-минус 25 тонн. Если я не ошибаюсь, конечно. Как мы туда будем заезжать? Вопросик такой. А? Давайте его тогда ставить. Хотя здесь сейчас будет... Несложно. Не да, вот давайте. Несложная парковка, в принципе. Главное, чтобы меня не задели. Понял? Понял, понял. Понял. работу, потому что мы, собственно, не можем заехать О, своим габаритом-то, Понял. Понял. Понял. мы а, да, да, да, протиснулись. Да, протиснулись, протиснулись, я сказал. Давай, давай, давай. Да, мы протиснулись, все нормально. Не, ну, габариты-то они маленькие на самом деле. Так, чуть-чуть вот, прямо проехать. как-то жестко это уже жестоко жестоко вот так вот прям ну ладно что я могу сказать следить за своими так понятно то же самое давайте еще один плюс отвезем тоже какой-нибудь коротенький по километражу я так понимаю то что то что нет самая маленькая это вот 103 мили. ну тогда что, собственно, хотя давайте еще, чё, почему бы и нет, собственно, опробуем так скажем всю вот эту мощь. для на так, на Вольве поедем, на Вольвы ВНЛ 730, да? 730, да? 103 километра, ой, 103 мили ехать извиняюсь. Из Лас-Вегаса 40 фунтов а, картонная трава. Это то, что было у нас в начале. С Лас-Вегаса в Лас-Вегас. А сейчас у нас из Лас-Вегаса в Кингман. Кингман. 2000 евро. Ой, 2000 евро. Почему я хочу евро назвать? 2000 долларов мы получим за этот рейс. Ну, в принципе, наверное, это мало или много это за 103 мили. Ну, будем считать то, что это для нас приемлемо, нормально, и не так уж и мало. Так. Давайте подальше, подальше, подальше, чтобы нам зеркало было видно. Так, gps у нас здесь имеется, собственно. Да, видно как-то не очень хорошо с вами, я согласен, если вы уже там возмешаетесь. 75. Масштаб 75, представлю. Просто у меня. Ну как бы пока не очень мощный, поэтому играю на минимальных низких настройках. Просто на низких. Не. Сейчас посмотрим, как это будет все-таки реализовано. Вот. На 75% масштаба. То есть будет видно более менее нормально или же будет идеально. Потому что на 100 я сайт не буду, тогда у меня просто ком залетит. Ну, не ком залетит, а имеется в виду, программа будет нагружать систему, и тогда вообще капец будет Тогда забыть такие баги-баги. Что будет? Да, в принципе, ничего не изменилось, поэтому поехали. Да. Подлагивает. Показывает.. 20-25 FPS. 15-20 FPS. Может быть, потому что мы еще в городе, поэтому... FPS мало. О, мы отсюда в самом начале, по-моему, выезжали. А, нет. Нет. Просто похоже. Просто похоже, поэтому нет. Хотя, в принципе, в принципе для меня идет все плавно. Плавненько так-то знаю, как на видосе будет. Так, остановились. Они поехали. Ну, давайте, едьте. Тихо, тихо, тихо, сейчас бы сюда. Мне интересно, оштрафует ли меня, если я буду поворачивать на красный? Нет, смотрите, тоже предусмотрели, потому что... Я не Не, нормально. То есть поворачивать мы, если никому не мешаем, то можно. Просто не мешали, здесь вообще никого не было, и у нас еще плюс державный и все нормально. У меня просто вылетел полностью American Track Simulator. Абсолютно полностью. Так что придется этот рейс начать, начать заново. Ну, мы уже знаем, куда ехать, поэтому все нормально. Там у нас будет кадровое агентство. Ну, мы, в принципе, недалеко находимся. Пришлось мне поставить обратно на 25. Так что да, нагружать свой ПК я пока что не буду. Ну, и мы уже поняли то, что на красный свет наш не штрафует, если мы поворачиваем, если мы никому не мешаем. Да. Все нормально. Вот в этом кадре Здесь он нормально вот поворачивается. Тихо. Да и не знаю, даже можно жить, надо специально и ну, Так что, продолжаем быть. И у меня зато повысился FPS, он сейчас выдаёт 30 FPS, поэтому Ну там, 25-30 там, как? Поэтому все спокойно, просто едем. И знаете, really you know, you know, что я хочу проверить? Самое главное. Это я процесс Ага, can't seem to focus good enough. Nothing's really что мы так с едем. А меня поэтому сейчас мы И мы доедем быстрее, и не так сильно затянется первая серия, так скажем, по мере контракт симулятору Поэтому, думаю, это будет прям нормально. видос уже идет плюс-минус до... 24 вот. Только меня смущает, вот Поворотники, они вроде как Включаются сразу же И бывает то, что они включаются после Второго нажатия вот сейчас с первого Здесь тоже с первого. Странно Драй, ну ладно сейчас поймут, смотри, как он явно Шумахер Шумахер подойдёт да, да, да. на Вольве э, VNL730, по-моему если я не ошибаюсь, конечно ну, такой нормальный Чисто сейчас долетим да, просто за меньше чем десять минут. Все. Yeah. Я потом за сколько в одном мире метров. Есть. Да, точнее даже не вот. Да, в одном мире сколько всего уже понимать. Пока не снимем. Ехать нам надо по километражу, будем считать, километра, наверное, по миру. Так просто будет проще, и мне и вам, весело. Хотя кому как. Way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay I think I'm going crazy Don't think I'll get on safe so Taking six shots all straight to the face I'm taking six shots are you coming with me? Sometimes you need to let loose grab We're all adequate graduates, hard full caluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to we can't get a job that pays us pop you, you're We all know that we never really want a boss. So do what I want to. Something I Ну, я на самом деле сейчас не могу сказать, что более требовательное, типа или вот все-таки евро Six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick in Вот эта пробочка, вот эта пробочка. <звучит> да, вот эта пробочка, так скажем, нарисовалась. Стоим, ждем, что еще-то. <звучит> Ладно. Мы не, не успели. Там еще один светофор смотрится. Нам ехать срочно не удалось. вообще. Ждем, пока что ждем. нам пока что видео успели успели нормально не штрафанули зато потому что успели Ну что же, по первым впечатлениям, так скажем, игра прикольная. Она плюс-минус не отличается от э, Евротрека. Так, ну давайте опасные грузы. Сначала мы опасные грузы, потом дальние дистанции. Ну, короче, вот все, очереди будем прокачивать. А когда если у нас появится свой грузовик, то мы и будем прокачивать эко эковождение. Ну, в общем, что я могу сказать? Игрушка прикольная. Плюс-минус не отличается. В следующей серии, возможно, я установлю какой-нибудь еще мод. А, ну, в принципе, вот, все. Впечатления только положительные и только положительное. Потому что игрушка мне понравилась. Ну, в общем, всем спасибо большое за просмотр. Всем удачи и всем пока!